И всем временные дорогие друзья, мы с Форестом захотели снять э, на Мадже. Поехали, давай. Все, ты готов? Да, я готов. Давай по боку жми. Все, поехали. Так, у нас две собаки. ай яй ай яй ай-яй-яй-яй, все, все, все, все, дай яй Здесь, поход, да яй да я тебя давно знал у тебя собака горит да ладно вовы чуть сам на лаву не наткнулся ну точнее на огонь ай моя собачка, загорела да. да куда их сгореть то она она живет да ее ко... костями Ва ну точнее обняла плоти самому конечно. и че тут блин это разве арена называется это моб арена ты че ни разу не играл да, блин, здесь не от, моб, здесь от мобов надо. Ну их тут мало. Сейчас это потому что первая волна. Я играю на некоторых аренах, но эти арены через два. А тут другой, тут специальный. специально. Просто я много на других аренах играл. Э, Вообще-то а есть просто ПВП Рены, а Маджи это и есть мопарена Я знаю только, блин, не такая, как мопарена например. У, -у, у Крипер. Братиш, где Крипер? Кыш. Ты все даже лучника взял? Да я всегда за лучника, ты ч ⁇ Ты вообще о чем? Я всегда за лучника. У меня лук это как будто в руках дигл Или АВП. Под тобой что ва, там а этот свинозомби. Да, пусть он нафиг идет, я ему хорошо поставил. Не а надо это. тут. Э, э, у тебя завогала? Конечно. Значит, не только у тебя. Ай-яй-яй-яй-яй, ещ ⁇ не вылез. А? Это уже что-то с сером, это по любое. К тебе идут. Да ладно. Фига там... О, свинозомби. Короче, в следующий раз я буду этим. Сейчас подожди, я кое-что веду. О, уже пятая волна. Поэтому так мощно стало. Давай держимся. Держимся. Так, 5 на 5. Ух, Даня! Ай-яй-яй! Форес! Форест, где идут? Откуда? Слушай, целоту а не нужен! Что? Умеешь! Нет, нет, не помирай. Выпи зелье! Таку а! Нет, нет, нет, не буду, не хочу тратить. <с> да в крайних случаях. Да, в крайних случаях. У тебя крайних случаях никогда не бывает. Ну где они? Сейчас жди. Уже ну, шестая волна должна уже по идее. А? Что? по идее должна уже шестая, шестая волна быть уже шестая так уже о седьмая все седьмая пошла все тут блин все зомби сразу ой точнее монстры ну мобы моб говнюки я хоть. я три хоть что-то подряд сделал нет так какой второй так о, блин я сделал взрыватель голову да что мы, что у вас так мало-то? У, у свинозомби, друзья. у вас не хватало, блин, бичи. Ой-ой-ой, вот этот вот бич меня надо е, он меня бьет. Вот так, бич, получай, бич. Ой-ой-ой, ой ой ой спасай. Здесь, короче, бичи много. Разбегайся. Я их не носнуть. могу у них броня, как будто титан, блин. Угу. Как во фейсех. Ой. Ох ты, там какой-то этот свинозомби под, подо мной. Не знаешь, нет. Ну что, хрупани устанавливаются на этой арене? Нет, есть. Такая... Ну почти на всех так. Ничего. Себе. Тупость. Тупость, ну как тупость? Так наоборот, надо выживать. Зато мне за работу охотник деньги дают. Ты охотником работаешь? Да. Ну, вот ты охотничья морда! <с <с что с нами золтанить? Так, опа, дружище, ух ты, какого ты пещерный-то пошел? Ай, да что такое-то? Что десятого? Вау, какого? У ты не видел? Какая Что? у нас уже одиннадцатая волна? Уже? Нихрена! Ах ты блин! Ай, ай, ай. Вот это, вот это я пон... А здесь эти, короче, мочи здесь этих мобов, иначе они еще тебя подкидывает, да иногда? Иногда. Да, там это паути. короче моб, там один из мобов делает, не помню как его. Делает говню. А это пещерный. Это пещерный, это пещерный. Да я знаю, это пещерные пауки. Блин, детали! Ты в меня попал! Чего? Вообще в своих нельзя попадать. Разве? Это кто-то довольно. Вот видишь, попал? я в тебя попал и ничего. Я в них стреляю! Ой, что меня взяли, подкинули. Меня тоже. Это пещерный говнюк делает. Он типа этот босс. Знал? ну то я знаю. Да в них этот не попадает. Почему-то стрелы. Он пошрат просто. Опять! Короче, все, атака. Меня, у меня вот знаешь, какое чувство, что меня сейчас возьмет и скинут. Вот я просто вот в этом уверен. Так. Ай-яй-яй, какой-то мыший по мне палит. Ты еще не сдох? Нет. Сколько ХП? Все. Все? О боже! Ух! Ох, ты какая! Все, гагаринов жопа. Четырнадцать человек. О, четырнадцатая волна. Человек четырнадцать. Уже четырнадцатое? Да, ты что думал? А ты как думал? Я думал, что все просто. Все просто. Все просто бывает только во сне. <смех> у, -у, у все, все, все, все. Я тебе помогаю, тебе чуть-чуть крипер не бомбанул. Пизели, пей, пей Вася, пей, пока ну, тебя. Не... А? Я там паук скинул. Что, паук? Цифрид? О боже! да, о да, о да. Все, нам капец. Не, в этот. Я убил. О! помогай! Ты Петрович. Все за тебя. Я тебя спасал, про себя забыл. Так, о, так. Все как мочат, вообще отлично. Я под, я, наверху тебя. собака такую. да поход делать и сейчас самому капец. О, моя собака все, и твоя поход делал все. А нет, твоя или моя или твоя еще жива? О, боже. У -у -у -у -у. давай, давай, рули. Вот так вот, давай. Ух ты какой теща крипер, бомбанет по-настоящему. Ух, у меня одна с половиной хп. Нет, нет! Понесло то, что тут огонь. <связывается> да уж, тебе везет, везет. Кстати, видел такие мобилены, где давали за ну прохождение какие-нибудь деньги, что-нибудь такого давали. Блин! А бацаны. ты матершинник? <связывается> тебе никто не говорил? Нет. Да типа ты уже, по-моему, знаешь, что э, ты. Нет, да, не дох... нет, не Привет, как дела? <свят> Отлично. А Маней? Проверь, Маней. Маней. Эээ, ничего не дали. Подожди-ка, не понял. А, надо выйти. Ма э, Джи Леви. Или как там? Элима. Ма Ма Хэлп. Ма. Эл. Ма Эл Теперь, чтобы бойти. Ух ты, что мне дали? отличненько Что тебе дали? Мне дали алмазный меч, железную кельку. Где, где где? 10 слитков, палы, грузовая вагонетка, перо. Где, 12... дали, где дали? За что? За маджи. Ну. как, как, как, как. Что? Так ты выйди с нее? Я вышел, у меня, у меня ничего нету в интервью. Ты дома я еще был дома да а тут одному челу все дают они двум что-то что ну блин потому что один меч? Давай еще раз арену мог. ну ладно всем спасибо за просмотр с вами был форест и казаки подписывается на канал ставьте большие пальцы вверх и всем удачи всем пока